Друзья, приветствую всех вас на нумизматическом канале Coin Аз. Сегодня у меня несколько монет Италии, старинные монеты Италии, стоящие денег, но прежде чем перейти к видео, прошу наших гостей канала подписаться на канал. Я буду вам очень благодарен. Итак, первая монета у нас 64 -го года. 50 лиров, как видите у меня монеты в отличном состоянии и многие задают вопросы, какова цена монеты, друзья запомните, цена монеты зависит от состояния монеты, насколько лучше состояние монеты, тем больше ваша монета будет стоить, как видите я снимаю видео HD чтобы вам было лучше видно, это очень красивые монеты друзья. У многих эти монеты есть, цены монет очень жестко повысились в этом году, в 2021 году, вы сами тоже можете просматривать монеты, которые стоили три года там назад 30 долларов, сейчас стоят 300 долларов, нормальные монеты, Елизаветы и другие американские монеты, например. Итак, друзья, это третья монета как вы видите, 79 1979 -го года, сейчас я перевернул, видите, я сейчас показываю, насколько она красивая, итальянские монеты, сами по себе очень красивые монеты, мне нравятся очень, в конце, сейчас вы досмотрите это видео, в конце я покажу самую красивую монету, которая у меня в коллекции есть, так, друзья, поговорим о том, как продать, как купить монеты, многие задаются этим вопросом, мои подписчики знают у меня есть веб сайт ссылка на этот веб сайт под этим видео вы можете зарегистрироваться и выставлять свои монеты скоро я открываю мобильное приложение и все мои подписчики получат имейл адреса ссылки чтобы перешли друзья многие также задают вопросы как поддержать как помочь у меня есть платные подписчики спонсоры Стоит 1 доллар, вы можете подписаться. Это будет и мне в помощь. И я вас уже буду видеть как спонсор, как подписчика, платного подписчика. И первым, кому я вышлю, ссылки на мобильное приложение, которое я открываю, будут мои платные подписчики. Итак, друзья, каждая монета. Вот сейчас я показываю вам самую красивую монету. Это бенедикт, Это не монета, это жетон, медаль. Мне привезли ее с Италии давно. Давно уже так посмотрю, уже 7-8 лет. Друзья, это очень красивый, красивый жетон здесь. Сейчас я переверну и вы увидите, насколько она красивая. Вот смотрите, какая здесь работа, друзья. Это Сан-Петро 2005 года жетон это. Очень красиво. Итак, друзья, всем большое спасибо. Опять же, прошу подписаться на наш канал, гостей нашего канала, поставьте лайк, пересылайте своим друзьям на Facebook, WhatsApp. Также, кто хочет со мной связаться, может, под этим видео есть ссылки на мой Instagram, Facebook, WhatsApp. Пишите мне, смогу помочь, помогу. Всем большое спасибо, друзья. До свидания.